Это легкие понедельники» с Алла И со мной сегодня, кто бы вы думали, лично сама Алла основательница Международной интегральной коучинг школы, и просто волшебница Аллах, здравствуйте. Привет, привет всем, друзья. Как ваше настроение? Игорь мне сказал, когда мы настраивались на передачу, что мое настроение какое-то необычное. Знаете, в чем секрет? Всего лишь навсего. Усталость физическая и вдохновленность такая эмоциональная, моральная, духовная. В общем, то, почему ликует душа. Так, ну посмотрим, как легкие понедельники на, на вас подействуют, на саму на вас. И вопрос по поводу волшебницы. Потому что Давича смотрел в повторе, не мог присутствовать на встрече клуба «Коучи» где был замечательный мастер-класс в вашем исполнении про мотиваторы, демотиваторы. И вы знаете, когда ты находишься внутри этого потока, да, потому что я же не первый год знакомый, на разных мероприятиях ваш был, то этого не замечаешь. А когда со стороны, знаете, ну, как-то как странно, почему в конце всех ваших мероприятий и выступлений народ какой-то знаете, вдохновленный, окрыленный, заряженный. Если раньше это объяснял э, наколотыми печенюшками и э, там, освященной водой, да, когда это были жилые мероприятия, то как это объяснить в зуме? Э, ну вот видишь, как развеиваются мифы, да? А еще были, кроме, кроме печенюшек и воды, еще выдавали таблетки, волшебные таблетки от Аллы днепровской Да, было Вот, вот, вот. Вот. Но ты знаешь, это объясняется просто потоком. Люди попадают в потоковое состояние, а в потоке всегда такое, такая приподнятость, энергия, заряженность. Энергия это всегда есть. И энергия всегда есть, в том числе, внутри нас. Но иногда она так придавлена и придушена слоями, пластами всего, там, и информации, и эмоций, и стресс, и какие-то обрывки мыслей, и наши невозможности и все прочее, и э, эта энергия не может высвободиться. -то. И вот в этом потоке э, взрываются, разлетаются вот эти слои, и э, энергия, просто чистая энергия, соединенная с, с тобой, и чувствуется каждым, каждым участником. Э, такое пространство потока всегда присутствует на моих программах или даже в маленьких передачах или даже каких-то встречах, потому что у меня есть ощущение, знаешь, если метафорически, что вообще каждый человек имеет способность быть вкрученным, да, как лампочка во Вселенную, и вот иногда эти лампочки, знаешь, контакт не очень, да, почему-то потухло там или что-то перегорело, иногда бывает просто как выкрутилось, да. А я вкручена во Вселенную и те, кто попадает в мое поле, метафорически они тоже, у них там контакты, очищаются, да, вот есть сила вкрутиться, и поэтому вот этот вот свет внутренний, ощущается, как какое-то волшебство. Понятно. В общем, не раскрывает Алла свои секреты, не колется. Переходим к ванту. Да, хорошо. Как, как мне тебя еще убедить, что у меня кванты не наколоты, понимаешь? Не на коло, ты вот как? так. И сегодня давайте откроем. Фу, у нас уже был такой квант когда-то. И Мы посмотрим на него просто. Ну, с какой-то иной, может быть, стороны. Чуть, чуть ближе, потому что попадаю. Да-да-да, блюр, блюр, блюр, да-да-да, вот, вот ясно. оно. Верно? видно да, да, да. видно и рождение это самое чудесное из всех чудес света когда-то решила для себя так я и когда прям я помню этот момент не тогда когда я родилась и в его я не помню хотя попытки у меня были проходя разные духовные практики там практики перерождения дыхательные практики которые соединяют нас с этим моментом но все же, я не знаю, это воспоминания или это какие-то слои, которые исчищаются, а вот я очень хорошо помню два раза. Первый раз, конечно, он более яркий, когда я родила сына, и я подумала, что действительно творец гениален, потому что из ничего рождается живое. Это просто это не описать, ну, никакими словами это не никакими чувствами, чтобы я вот не пыталась сейчас, пока ты это не сделаешь. Поэтому тебе не так повезло, как мне, женщине. Хотя мужчины испытывают, конечно же, свои переживания, наблюдая, как это происходит, но после всего, что ты испытываешь, испытываешь не самые приятные физиологические ощущения, вот это моральный приход, удовлетворения словами трудно это описать, и ощущение счастья, которое тоже ни с чем не сравнимо, И э, ощущение, что я просто, вот я любовь чистая. Вот, и это, когда смотришь на этот комочек чуда, э, который пищит там или кричит, или как Алиса, например, она вообще не издавала никаких звуков, Понимаешь, скрип был такой, она разбилась очень-очень маленькой, чуть раньше времени, и это вот этот момент. Ну а сейчас я всякий раз, и у меня такая профессия, которая позволяет наблюдать всякий раз второе рождение людей, уже взрослых, когда они влюбляются в свою жизнь. Не тогда, когда они нашли профессию или влюбились во вторую половинку, а когда они влюбляются в себя и в свою жизнь жизнь Вот это чудо рождения, потому что тогда, э, ну, действительно, как будто ты родился заново. И мне посчастливилось быть в профессии, когда всякий раз я наблюдаю, э, ну, вот сейчас в группе 60 плюс человек, там что-то 65 Многодетная мать, коучи, я вас обозвал один раз? Матерь коучи, да? Кто-то, да, кто-то... Кто-то так, да, говорит. И так любопытно на каждом курсе. Я все время говорю, курс, каждый курс особенный. Кстати, я еще не объявила название группы. Ну вот я готовлюсь еще, еще у меня нет окончательной версии. И это тоже рождение, кстати. Название же, оно же рождается. Да, да, да, говорю, да. давай уже, ладно. Ну зачем нам, знаете, не вовремя родившееся название? Вот, нужно действительно выждать, и если коннектить с коучингом, знаешь, вот этот, этот квант, вот сейчас родилось у меня прямо, как можно сконнектить? Вот начинающие коучи очень часто, а я сейчас как раз наблюдаю их да. работу в телеграм-канале, они объединяются в тройке, они ищут себе бади, который будет их сопровождать до второго модуля. И, вот знаешь, э, что там происходит? Они сейчас делают ошибки, и это классно, они об этом растут, э, торопясь подгонять своих клиентов или решать за них, или э, решать все их вопросы, летят быстрее к действиям. И это, конечно, ошибка. И вот нужно выждать, чтобы решение родилось. И нужно иметь много... И терпение, но терпение не, не в смысле вот такого, да, зажатого, а именно терпение из радости, вот такого наблюдения про, за процессом. И вот как раз умение выждать правильный момент, чтобы родить, это очень-очень важно. Когда-то так сложилось в рождении моей дочери ряд обстоятельств, она должна родиться раньше, и врачи говорят, надо бы подождать. И да, мы подождали с ней, говорили, сколько надо дней. Ровно в тот день, когда мне сказали, можно, и мне прям назвали. Короче, Врачи возьмите, не знали, помни. что у вас все, все по, этому, по, по плану, все, все запис... как все записали в девушке, так и происходит. Да-да-да, это правда, вот из области вот такой какой-то магической или волшебной, и вот не нужно торопиться, и там, не знаю, посадил растение, выдергивает, смотрите, как там корни да, э, при беременности, ну что там, да, с моим ребенком, давайте достанем, посмотрим, вот не нужно, не нужно этого делать, нужно просто наблюдать, наслаждаться, быть в процессе, кайфовать, и тогда действительно рождается нечто чудесное, и это, наверное, главный лайфхак для коучей, э, просто созерцать, наблюдать. и, конечно, Практиковать все, что мы умеем к этому моменту, да, и вопросы, и слушать, и какие-то, возможно, структуры, инструменты, модели, все, что мы умеем. Но самое главное – пространство вот этого кайфа, наблюдения, насолоды, я бы даже сказала, жизнью и процессом коучинга. Так, ждать это хорошо, давайте возьмем вторую крайность в моем лице, потому что не зря мне вчера попала карта метафорическая в виде женщины, изображенной сильно беременной. Понимаете, такая была «Матерь Земля». Вот оно, вот оно, видишь, да, и сегодня да. к вам рождение тебе. Это Может, я заметил. Пора? Это я заметил на подоконнике колоду жены, Ты решил открыть, понимаете, и тут рождение. Итак, что вы посоветуете мне, проснувшемуся в понедельник, сильно беременному своим длительным проектом человеку, как бы все-таки родить? а не продолжать терпеть и ждать ты знаешь ну во-первых во-первых вспомнить вообще что ты там хотел в начале когда беременел вот вспомнить про это это раз да, получается, это часто довольно, как сказать, так случилось, совпали мысли, идеи, вот, и как-то, оп, и что-то зарождается в этот момент. Да, но ты до этого, наверняка, имел какое-то намерение хотя бы, да, или какие-то были, эм, не знаю, идеи, типа, а вот если бы, а может быть, вот там и есть вот это зачем. Вот его надо вспомнить, вот просто вспомнить, а зачем мне вообще все это вот нужно? Вот зачем я все это хотел когда-то и потом так сложилось? Это первое. А второе, знаешь, сейчас приходит в голову, тут разное может быть, но почему-то вот в этом поле нас с тобой и тех, кто нас смотрит, приходит в голову история из жизни перерождения орлов. Знаешь, когда орлы... Эм, стареют, эм, да, да, да, ты Напомню. просто пока, Так вот, когда они стареют, они не сетуют на судьбу, там, они не не исполняются жалости к себе, они не не подгоняют себя, они что делают? Они уединяются, уединяются, вообще уходят от мира. Куда-то там скалы улетают, и их никто не видит какое-то время. И они там э, бьются об эти скалы для того, чтобы оперение старое ушло. И точат свой клюв, потому что он уже там затупился, да, он должен быть острый. Они э, вот нарабатывают ту же, что ли, вернее, возвращают себе ту же и гибкость, и силу, и выносливость, и э, эту легкость потому что оперения старые сбрасывают, они им уже не нужны. И теперь, знаешь, этот, этот период у них длится 50 дней, 50 дней. Вот, я не знаю, почему я вспомнила вот эту историю вот сейчас, да, там что-то точно, наверное. Там, кстати говоря, он даже когти ну, старые вырывает, а новые у него нарастают. Вот так Поэтому легким, и нужно 50 Вот таким легким движением руки э, волшебница Алла Задипроска превращает окружающих стареющих э, орлов. Э, кто, как и я, почувствовал себя в этой роли, ставьте лайки под этим видео. На что, что же ты вы намекаете, Алла? Что делать об этом самоощущении? Вот, знаешь, тут точно пришла пора сбросить вот этот вот старый груз и какие-то мысли о каких-то там, не знаю, невозможностях или еще какие-то, которые мешают тебе это родить, да, и, и еще вот третий этап, тут из этой метафоры про орлов, ну, это реальная история, ты можешь найти что-то для себя точно, а вот третье и тебя очень вдохновило, как я рассказывала, как я сотворяю, там у меня места есть, то сауна, то спальня, помнишь, да, какие-то такие места, или там, когда в машину вожу, или когда на море смотрю, или когда в горы иду, вот какие-то такие, которые действительно, вот создать для себя вот эту самую атмосферу, ну, точно не, не рутинно-будничную, которая решить, что это оно. По сути, это такая твоя родовая палата, да, и вот эту родовую палату обустрой так, чтобы действительно ты, когда родишь, вот получил, вкусил, потому что родовая, родовые палаты, которые есть для женщин, ну, таких в больницах, а мне пришлось Алису рожать именно в такой, потому что мы по уже ехали, то э, тебе, у тебя есть выбор, тебе можно самому об этом позаботиться, и еще я помню, ты говорил, что ты, тебе, для тебя работают обязательства. Ты помнишь? Да. Я помню, ты это сказал. Так вот мы ждем Допустим. все. И уже все готовятся, знаешь, на стрме лайки ставить Ой. или огонечки бросать тебе. Вот торжественно нам всем тут заяви. Да, а ты помнишь. Тебе нужно там несколько дней на то, чтобы э, когти поточить, там, клюв обновить, перья сбросить. И создав вот эту комнату, помни обязательства, просто родишь и заявишь уже в следующем эфире, что там у тебя вообще и когда. Как тебе такое? Ты сам спросил, Игорь. Столько внутренних противоречий вы мне загрузили. Вот, в самом даже образе «Сареющего орла» их парочку, но это правильно, с вашей стороны, конечно, это и правильно, и профессионально, поэтому чувствую я, что придется мне эту недельку попотеть, в хорошем смысле этого слова, как, как вы в сауне, понимаете, расслабиться и э, закончить то, что уже давно вынашивается, вернее, родить, процесс. родить. Ты знаешь, я размышляла прямо на этой неделе э, про, про мастерство меня этот феномен всегда очень вдохновляет, мастер, да, я люблю быть в поле мастеров, и вот это, когда наблюдаешь мастерство, ну, я и сама мастер, да, в чем-то, ну, как минимум в коучинге, в том, как я передаю эти знания, есть да, такой, вот это да, поле, да. оно и есть. А вот, и знаешь, мастер, в поле мастера ты действительно... Можешь, за счет этого и происходит волшебство, ты можешь э, проходить сквозь боль. Э, рождение – это боль, ну, в том числе, да, там есть много всего. Но встретившись со своей болью, мы, мы становимся сильнее или легче, или свободнее, или вдохновение, ну, кому что тут надо. И мастер достаточно силен для того, чтобы выдержать то, что другому больно, да, и провести его сквозь это. Причем провести не всегда, облегчая, да, не всегда, неся на руках, да, давая возможность с этой болью справляться. И э, самому, вот как этот орел, да, становиться, выходить из этого победителем. Э, не только э, видит потенциал, хвалит, э, э, гладит по головке, но и создает условия, в котором человек сталкивается с болью. И проходя сквозь эту боль, он очищается, он обновляется, перерождается и становится краше. Как вот тот вот какой-то котел, в который там с мертвой водой прыгнул. Вот без мертвой воды вот ну никак. Должно что-то умереть, чтобы что-то рождалось. Это законы, законы, духовные законы жизни. Мне кажется, как раз пришло время рассказать вам о том, кому вы приготовили испытания и боль на этой неделе. Поделитесь своими планами на неделю. Ну, на самом деле, есть прям несколько таких мест, где это можно сделать. В больших программах, более длительных, конечно, там более больше, так что записывайтесь. Но и возможности шире, да, и волшебства больше. И я заканчиваю первый модуль, Обучение европейской, топ-команды Европейской бизнес-ассоциации на тему коучинг. Они засучили рукава и решили в этом году провести такую годовую программу внедрения коучинга в управленческую культуру организации. Они просто мега-крутые, потому что даже сейчас такое время непростое. Ну, ассоциациям, клубам... С одной стороны, люди тянутся к клубам, да, я с, с другой стороны, люди зажимают деньги, правда же? Ну, или там как-то думают, не до этого, не на часе. Но э, ребята собрали людей больше, чем в прошлом году, mm -hmm. когда у них уже до, до февраля уже была годовая подписка. Вот, они большие молодцы. При этом они все время развиваются. Это вызывает огромное уважение. И я настолько впечатлена способности взрослых людей команды которая ну, мега крутая мега профессиональная учиться с открытыми с распахнутыми я бы сказала глазами э -э, и открытым ртом спрашивать а, а как это говорить а у меня не получается говорить вау это просто круто И действительно у меня э -э, любовь к открытым программам она чуть больше почему потому что там люди за себя заплатили и тогда у них больше мотивации, но здесь у меня есть ощущение, что мы двигаемся в открытой программе, что эти люди, каждый за себя заплатил. Это ну, невероятное ощущение. У нас четвертая мастерская первого модуля, завершающая, да, вот этот первый фундаментальный блок. Он самый сложный, потому что они много узнали о себе, что у них не получается не решать задачи, не получается не давать советы, не получается сразу нарезать, нарезать шагов и нарезать задачи пока, но уже все больше они видят, как что-то получается. Это очень круто, вдохновляет. Ну, дорогие, дорогие зрители, обратите внимание, как участники э, э, семинаров Алза Днепроски счастливы своим ошибкам, потому что не получается. Понимаете? Что происходит? Есть. И там много, конечно, про боль, но гораздо больше перевешивают эту боль вот это радость того, тех результатов, которые они видят и внутри себя, и в своем окружении, среди коллег, и это отражается, конечно, на результатах бизнеса. И еще отразится ой-ой-ой, потому что это только-только начало. Эффективность в начале даже иногда может понизиться, но энтузиазма больше, и поэтому за счет этого все равно до эффективности пойдет вверх. Еще я два раза буду выступать на разных площадках. Площадка «Активная громада» украинской мовой будет мой выступ и там, и там сбирая, собирает людей для того, чтобы они имели возможность узнать, как адаптироваться, как быть устойчивым, как быть на «ты» с переменами для того, чтобы продолжать жить дальше, продолжать наслаждаться жизнью. По сути, похожая тема у меня и на площадке учебного центра «Эльдорадо», который обучает своих сотрудников и их много в Эльдораде, и помогает сотрудникам и своим партнерам пройти сквозь трудности этого периода. Вот. Ну и, конечно же, коуч-сессии. Ими Я вот подумала, у меня вчера было четыре коуч-сессии, сегодня у меня 2. Я подумала, что... Меня спрашивают, вот, что вас поддерживает. Меня очень поддерживает коучинг, личный, индивидуальный, персональный коучинг. У меня его было не так много до войны, ну, гораздо меньше просто. Было много корпоративных программ. И сегодня я намеренно, намеренно снизила количество э, и в пользу личного коучинга. Я столько вдохновения получаю от личного коучинга. Я столько... Ну, мне важно влиять, мне одна из ценностей влиять. Я вижу, как через топов, работая с одним, как меняется организация. Постепенно, конечно, по чуть-чуть, но влияние, влияние серьезное. И это, знаешь, на мой взгляд, гораздо даже больше, чем когда я обучаю в корпоративном формате. Вот такое у меня наблюдение, и я прямо ликую этому. А еще у меня, к слову, сказать о клубе коучей, у меня такой любопытный формат закрытого типа только для vip для VIP-участников нашего сообщества прокол. Да, я уже выразил да. свое по поводу этого, этой закрытости. Нера... Социальная не социальная социального... Да. На самом деле, это же выбор. Ты можешь присоединиться. Всего лишь э, заплатив, я уже не помню, сколько, иметь такое счастье. Нас там э, очень мало. Ну, Стареющих принципе, Орлов туда пускаете в это узкость. Стареющих общество? Орлов прямо. Welcome! Там, кстати, только такие, я бы сказала. Я бы сказала молодеющие, потому что Надеюсь. ты услышал эту историю как стояющие, а я говорю, что они молодеющие как раз. Это самые умные орлы, понимаешь, которые знают, как помолодеть. Вот, потому welcome в наш, в наш клуб. Спасибо. Угу. Давайте угу. Тогда посмотрим, что нам карта скажет на ваши... Вашу Давай. Решение, и да? сегодня тупики в студию, тупики. Как-то хочется... Сегодня мы говорили про боль, мы говорили про рождение. Нельзя говорить про рождение без боли, да, и вдохновение, и насолоды. Вот, и об этом и пойдет речь. Итак, тупики в студию. Теперь, кстати говоря, уважаемые участники, у вас есть возможность пользоваться этими картами в онлайн-формате для себя для если вы занимаетесь помогающей профессией для своих клиентов для своих близких пожалуйста ну что давай открывай а что значит есть возможность пользоваться это, это приобрести мы уже ссылочку угу. разместили приобрести именно онлайн формат да? онлайн он в онлайн формате да. да вот точно так как ты сейчас этим пользуешься Ты да. вообще блатной да а люди могут приобрести эти карты в онлайн-формате. У кого нет возможности вживую пользоваться, пожалуйста, вот точно да, так это же очень удобно, да. ты подходишь к колоде и берешь ее в руки, а тут они открыли утром компьютер и решили. S9, C9 это тебе сигнал. А я говорю, как они могут открыть. Я очень люблю эту карту. Саму картинку очень люблю в которой для меня лично есть и рост, и вдохновение, и вот этот обмен, потому что я что-то посадила, и делюсь этим с миром, и там стоит стул, это для меня отдых. Но, ну, в общем, для меня эта картинка прямо вот, я ее вижу, про что она для меня. А каждый из вас может расшифровать по-своему для себя. А что там, какой вопрос? Какой, будет следующий, какой будет следующий шаг, прям меня очень... Прям в тему. Игорь, этот вопрос да. для тебя. Да, ты да, сказала, для лежащего что ты в кровати, что... готовящегося да. рожать, это прям, прям то, что нужно, то, что нужно. Да, да, да. да, да. Пора, наверное, да. Уже маленькими кровати... шагами, маленькими шагами большое длительное путешествие по, по шагу, по чуть-чуть. Ты никуда не денешься, придется дойти. Тем более в легкий понедельник и сало за понимаете, обязывает, обязывает не сидеть на месте. Да, и самое главное, когда вы скажете, что вы будете делать, ответьте на вопрос, когда вы будете делать это. Да, да, да. Если вы забудете про когда, у вас так и не найдется времени, так и будет и на часе, так и будет это колоколить вам и свидетельствовать о том, что вы вновь не справились, не смогли, не получилось. А вам это надо, вам нужно другое. Родите наслаждаться уже этим чудом творения. Прямо Чего сейчас, я каждому дорог... из вас желаю. Дорогие зрители, перед прощанием ставьте на паузу, срочно запишите себе следующий шаг, напишите, когда вы это сделаете, и с чистым сердцем и спокойной душой включайте дальше и слушайте прощание Аллаза Днепровской. До следующего. Легкого понедельника. Чего я вам желаю, друзья, и себе тоже? Вот желаю чувствовать всю эту неделю любовь. Что бы ни происходило, возвращайтесь сюда, внутрь, и чувствуйте любовь. Пусть она расширяется, наполняет вас, исцеляет э, те ситуации, в которые вы попадаете, исцеляет э, ваши отношения, исцеляет пространство. Э, мы все можем, со всем можем справиться, когда чувствуем внутри любовь. Спасибо, Алла, большое. Увидимся через неделю, дорогие друзья. Ждем вас на наших легких понедельниках. Пока. До встречи.